В Украине четвертое поколение ГБО умерло. Давайте разбираться, в чем отличие между четвертым поколением, пятым и шестым. Сколько же это чудо будет стоить? No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 Сегодня мы поговорим про пятое, шестое, а некоторые заявляют о седьмом поколении ГБО. Я вам объясню, что это такое и не просто объясню, а покажу. Коротко скажу, это жидкий впрыск газа, о его преимуществах, недостатках и самое главное, компания Виали... На сегодня представлена в Украине официально. Наша компания Pride Gas является официальным представителем голландского производителя Viale в Украине, и это радует. Давайте разбираться, в чем отличие между четвертым поколением, пятым и шестым. Самое главное, принципиальное отличие, это как подается газ. В четвертом поколении газ испаряется и подается в газообразной фазе. Я вам сейчас покажу типичный пример четвертого поколения, что в него входит комплектующий и как это выглядит под капотом. Редуктор. Редуктор нужен для того, чтобы нагревать газ. Блок управления, форсунки, тасольная система, врезка в тосольную систему. В шестом поколении газ подается в жидком виде. И у этой технологии есть много преимуществ. Давайте разбираться более подробно. Основной узел, отличающий ГБО 5-6 поколения от 4 это топливный модуль, так называемый. Топливный модуль, который включает в себя мультиклапан, насос, клапан. И выглядит это вот так. Вот это вот насос, который обеспечивает э, подачу газа в жидкой фазе. Вот этот весь топливный модуль, он погружается в баллон, вы увидите на схеме. И вот эта вот штука обеспечивает жидкую потачу газа в форсунке и после этого идет сгорание данное оборудование устанавливается на конвейере на такие автомобили как hyundai sonata они кстати присутствуют в украине там нету бензина там стоит жидкий впрыск, и автомобиль ездит только на газу и там установлены гбу вивали Далее, еще одно важное отличие ГБО шестого поколения, это отсутствие редуктора. Почему это происходит? Функция редуктора в четвертом поколении, это испарять газ. А отсутствует он в шестом поколении, потому что газ сжижается благодаря топливному модулю. И это дает массу преимуществ. Первое, да, можно заводиться на газу, это раз. Что немаловажно, то есть нету там этого периода, где нужно прогреться, там, дойти до рабочей температуры и потом автоматически идет переключение на газ. Второе, из-за того, что газ подается в жидкой фазе, нету вот этой вот разницы в расходе. 15-20 процентов, что было на четвертом поколении, вы понимаете. Жидкий газ, он в принципе тоже топливо похожее, что и бензин. И бензин жидкий, и здесь газ жидкий. Далее, нету переключения после 3000 оборотов на бензин. То есть на шестом поколении оборудование работает на всех оборотах только на жидком пропане. Это немаловажно нету врезки в тосольную систему, так как отсутствует редуктор как таковой как УЗИ. Итак, а как же обслуживается ГБО в Виале? Как же обслуживается шестое поколение? Регламентный период обслуживания это где-то порядка 10-15 тысяч километров, и там нужно менять два фильтра: один фильтр в клапане газа, второй фильтр в топливном блоке. И все, больше там обслуживать в принципе нечего. Есть еще один вопрос, который там он муссируется, обсуждается. А как же с какой ресурс насоса, да, там что будет там из-за качества нашего пропан-бутана, сколько он будет работать, как часто он выходит из строя. Я вам скажу так. По автомобилям которые приехали с европы с тем что мы сталкивались мы видим что ресурс насоса порядка 100 тысяч километров и выходит и строит далеко не насос там всего лишь прогнил какой-то проводочек который поменяв насос функционирует дальше да, кстати поделитесь у кого есть опыт эксплуатации данного оборудования потому что эта система она не вчерашняя компания работает с 67 -го года достаточно приличное количество автомобилей в нашу страну уже приезжает с этим установленным оборудованием мы с ним периодически сталкиваемся обслуживаем и я думаю есть Автолюбители, которые ездят на шестом поколении, на Виале, на жидком газе. И вы можете в комментах поделиться своими впечатлениями. Да, было бы, я думаю, всем интересно. Почитать это немаловажно. А сейчас я анонсирую официальную политику официального представителя. Что будет по ценам и что будет по гарантии. Три года гарантии от официального представителя. Это в Украине. Или 100 тысяч пробега. Причем с возможностью продления гарантии. Вы спросите, а сколько же это чудо будет стоить? Сколько это будет стоить под ключ? А, я вам скажу так. Значит, на сегодняшний день сформирована цена на 4 цилиндра. Так как 90% автомобилей это 4 цилиндровые моторы. В диапазоне 1300-1500 евро под ключ. Да, добавлю немаловажную деталь, важную информацию. В декабре-январе 2021 года компания Viale, это оборудование, кстати, уже было показано на выставках в Европе, будет анонсирована система подачи жидкого газа для автомобилей с двигателями с прямым впрыском. Да, кому непонятно, я объясню разницу между тем, что я рассказывал до этого И между вот этой вот системой, которую почему-то условно называют ГБО седьмого поколения То есть на сегодняшний день двигатели у нас ну, условно делятся на два типа Это атмосферники по подаче топлива в коллектор да, И двигатели с прямым впрыском, это когда... Топливо подается непосредственно в камеру сгорания и компания виале уже протестировала и данное оборудование будет на рынке и там немаловажная деталь там не будет газовых форсунок там не будет редуктора Его и вообще там нету будет подача жидкого газа через родные бензиновые форсунки автомобиля да, хочу добавить, что если вам интересно, мы сделаем в ближайшее время тест-драйв с ГБО шестым поколением, установленным на конкретный автомобиль, посмотрим динамику, посмотрим, как это оборудование интегрировано, как оно работает на конкретном автомобиле, покатаемся, и вы сами сделаете выводы, и зададите свои вопросы, вы знаете, вы всегда можете под видео... Написать свои вопросы, что вам непонятно, что бы вам хотелось бы услышать. Мы не можем там ну, максимально про все рассказать там за небольшое видео. Ну и вы знаете, что нужно делать. Жмем колокольчик, пишем комменты и ставим лайки. Всем успехов!